Швейцария вообще-то удивительная страна, вот вроде бы кажется маленькая горная страна, да? вы нигде не увидите в Швейцарии заводов коптящих, дымящих, нигде не увидите электростанций, гидроэлектростанций, которые носят экологический вред природе. Нигде вы не увидите, вот почему-то в, вот в странах вообще бенелюкса. Там как-то очень бережно относится к сохранению э, природы. Ну и, безусловно, э, также трепетно относится и к сохранению своего здоровья, глядя на природу, как, как, как быть больным в, так, в такой природе. Мы все время говорим горный воздух, там, мы говорим, чистая вода, незагрязненная загряз, не почва, экологически чисто выращиваемая продукция, имблюсельскохозяйственная. Швейцария производит довольно много продуктов здесь качественного значения и высокого качества. Вот. Но здесь э, очень большое значение имеет отношение самих людей, самих людей к э, этому. Безусловно, Швейцария исторически сложилась так, она очень выгодно находится в Европе, в центре в самой Европе. Швейцария, не имея никаких ресурсов, природных ресурсов стала самой богатой страной практически в мире, но это особенность народа всей вместо этого. Безусловно, на здоровье швейцарцев играет очень большая роль мощь государства, именно имею в виду экономическая, это вложение в систему здравоохранения, но Томас уже сказал, что эта система не просто система, это система страховая система, и нам платят государства. Вам говорит, это выписывает, вы идете, покупаете бесплатно. Вот. То есть это серьезные издержки для государства, безусловно. Изменения в жизни швейцарцев, более высокие доходы на душ, душевые, но это понятно. Вот швейцарцы повысили свой курс на 50%, да, и стали на, 3, на 50% богаче. Но они могли так поступить, у них сосредоточены все банки в Швейцарии, практически, все ведущие банки мира. Они работают. Вот. Ну и, безусловно, образование. Высокий уровень образования. Надо сказать, что, безусловно, расходы на здравоохранение и вложения в здравоохранение играют очень большую роль. Почему? Потому что, когда имеешь средства, всегда имеешь доступ к чему? К высокотехнологичным э, способам медиц медицинской помощи. И своевременно сам, сам медицинской помощи. И это, безусловно, э, подкупает в данном случае безусловно система организации здравоохранения в швейцарии под, с подпиткой финансовой играет очень большое значение безусловно вот при такой системе организации государство продлевает жизнь швейцарцам вот довольно значительный надо сказать что в швейцарии один из самых высоких уровней продолжительности жизни он составляет где-то в среднем 82 года, вот по современным данным. Средние 82 года. А у нас в России с вами только лишь до 72 мы еле-еле дотянули в этом году. А у мужчин-то до 63 только. Представляете? А какое вообще здоровье может идти речь? Безусловно, сейчас вот начали заниматься системой здравоохранения в России, и слава богу, что до этого додумались. здоровый образ жизни в швейцарии очень трепетно относится хотя производит такие продукты которые вроде бы кажется с точки зрения воздействия на организм человека вредны ну допустим молочные продукты до да? молоко сыры, особенно сырые да вот у них но они практически все жирные сыры но большинство из них за рядом исключений там 10.. 15-17 процентов тоже упускается, но они считают, что жир определяет что? Вкусовое качество сыра, поэтому употребляют обезжиренный сыр только те, которые постоянно здоровья должны употреблять его. А основная масса употребляет довольно жирные продукты, вот. и при этом живут долго. А почему? Употребляют такие продукты. они не забывает о том, что нужно заниматься собственным организмом человека. Да? Нужно эти же продукты, чтобы уметь сжигать правильно, чтобы они не оказывали негативно воздействие на организм человека. Надо сказать, что э, швейцарцы, э, так же, как и все, э, курят, но в своей массе, в своей массе курящих в процентном отношении значительно меньше, чем, допустим, у нас в России. У нас придешь. Веду своего внука в школу, да, а э, перед входом в школу старшеклассники сидят, стоят и э, накуривают. Причем не мальчики, а девочки. Они самоутверждаются, курят. Мальчики сейчас меньше курят. По статистике в России мужчин курят меньше, чем женщин. Впрочем. перекос вот такой произошел. Вот. А в Швейцарии к этому они прагматично они понимают, что курение это самый страшный яд. Причем считается так, что если человек курил, а потом бросил, вот тот, тот, тот период курения, который был, он без следа не пройдет. он оставит свой отпечаток. Вот и были исследования в России очень серьезные по демографии. Оказывается, курящие девочки, курящие девочки на 50% страдает бесплодием больше, чем не курящие. А у нас остров демографическая проблема. А девочки у нас с смол начинают курить. Но это вообще непотребно. Надо сказать, что очень играет большое значение и вообще психологический настрой у людей, отношение к жизни к самой. То есть жизнь надо не прожигать как это у нас часто происходит э, в ресторанах, там, да и дома, кто злоупотребляет зло алкоголем, там, э, никотином, там, наркотиками и так далее. То есть фактически укорачивают себе сами жизнь. Вот. Не понимая, что используя вот 7-минутный, ну, грубо говоря, кайф, да, они наживают себе только ряд проблем. Вот отношение э, самих швейцарцев к этому совершенно, совершенно меняется другую сторону и даже продолжает изменяться в лучшую, в лучшую сторону. Ну и надо сказать, что э, помимо э, изменения образа питания, образа жизни, э, двигательной активности, играет очень большое значение. Ведь посмотрите, э, как не посмотришь документальный фильм про Швейцарию, там постоянно видишь на улицах людей, которые ездят на велосипедах, а не на автомобилях. Хотя там автомобилей достаточно много. Вот. Все вот эти горные, передвижения по горным местностям происходят в основном на велосипедах. По дорогам у них. вот Я недавно смотрел фильм про двигательную активность, активность. Вот данный слайд демонстрирует отношение швейцарцев к жизни, отношение к курению, отношение к употреблению алкоголя, отношение к двигательной активности. Безусловно, только вот в совокупности всего этого швейцарцам удается достичь серьезных результатов в плане профилактики и оздоровления населения. К сожалению, у нас с вами этого нет. Спасибо за внимание. Всем здоровья и удачи!